Финансовый директор. Кто он такой, чем он занимается и какие у него обязанности? Меня зовут Николай Евшин, ты на канале Финансы предпринимателя, я руководитель агентства финансовых директоров. Обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Обязательно досмотри это видео до конца, я подготовил для тебя подарок, который ты можешь получить в конце видео. Поехали! Итак, финансовый директор ⁇ это тот человек, который контролирует потоки денежных средств, все доходы, все расходы, все переводы между счетами, которые составляют на основании этих достоверно проверенных данных отчетность финансовую. В первую очередь это баланс, отчет прибыли и убытков, отчет движения денежных средств. Также дополнительно в стандарт входит платежный календарь и планирование будущих доходов и расходов, чтобы не попадать в кассовые разрывы. Финансовый директор это тот, кто берет ответственность за ввод данных, за отображение данных в виде отчетов. Финансовый директор помогает собственнику оцифровать открытие новых филиалов, покупку станков, расчетов сделок, чтобы оценить выгодные они или нет, с учетом процентных ставок, то есть заходим мы туда, либо не заходим. Когда эта сделка уже сыграна, по ней поступили все доходы и все расходы, сравнение его с тем, что мы планировали, анализ всего этого дела, чтобы зайти в новую сделку более качественно и более выигрышно. Финансовый директор предупредит вас о кассовом разрыве. Финансовый директор это независимый человек в компании, то есть если у вас в компании минус или прибыль недостаточная, он вам это все дело расскажет, потому что непосредственно он не касается денег, он касается транзакций некой модели вашей организации цифровой, но без прикосновения к реальным деньгам, то есть он не заинтересован, чтобы их было больше, чем это есть по факту, то есть он вам покажет достоверный отчет. Финансовый директор планирует с вами ряд показателей по выручке, по себестоимости, по валовой прибыли, по рентабельности, по постоянным затратам в разрезе каждой статьи. То же самое он может сделать в разрезе направлений, филиалов, менеджеров по продажам, конкретных сотрудников, план по выполнению стройки, план по загрузу оборудования, либо план по загрузке, если у вас есть машины по загрузке этих машин, если вы перевозите грузы. Финансовый директор это тот человек, который принесет вам нужную отчетность в нужное время, чтобы вы приняли решение, которое принесет вам максимальное количество прибыли в текущем моменте. Обязательно поставь лайк этому видео, Поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, подпишись на канал. Обязательно напиши свой запрос и свой вариант, что должен и что не должен делать финансовый директор. Это мы обсудим либо в личной консультации, либо запишем про это в видеоролик. Сейчас приходи на мой канал, там есть очень много видео, когда финансовый директор общается с клиентом по конкретно его показателям, его данным, по его отчетам.